Здравствуйте дорогие друзья и сегодня в этом бонусном закрытом уроке мы поговорим о том как распространять ссылки чтобы был больше доход. В предыдущем уроке мы с вами разговаривали о трафике, но есть пару важных нюансов которые нам с вами нужно сегодня в этом уроке обсудить. Итак сегодня я хотел бы обсудить два нюанса. Первый возможно у вас идет трафик с YouTube возможно это авторский канал или дорвейный канал или серый абсолютно неважно. Но в этом случае есть такая проблема что кликабельность людей по ссылке очень низкая. Как же нам заставить людей кликать по ссылке чаще то есть чаще проходить по нужной нам ссылке потому что ведь youtube запрещает встраивать кликабельную ссылку. Если только этот сайт вам не принадлежит, а товар например который мы продаем с сайта EPN Aliexpress явно нам не принадлежит или например товар по любой другой партнерке мы какой-то продаем естественно нам этот сайт также не принадлежит. Поэтому YouTube нам запрещает гнать на него трафик с прямой ссылкой именно с видеоролика то есть вот сейчас вы смотрите на экране вот этот видеоролик я тут что-то рассказываю и в YouTube есть такая возможность можно встроить кнопку прямо в сам экран. да? То есть она будет кликабельна как например которая сейчас появилась вот здесь прямо сейчас. Если вы нажмете сейчас на нее то вы попадете на мой канал и не просто попадете на мой канал а вам предложат подписаться на мой канал. Я эту кнопку сделал легко в 2 секунды, но нам нужно сделать теперь такую кнопку на любой товар или на любую партнерку. YouTube это запрещает делать, но как же нам это обойти сегодня я поделюсь вот этим секретом с вами. Также есть вторая проблема которую тоже мы сегодня научимся решать например я в предыдущем уроке рассказывал про такой сервис на котором можно зарабатывать на ссылках он называется Catcat и например если вы размещаете свои ссылки в ВКонтакте, то они не будут работать сервисы Catcat и это касается не только сервиса Catcat довольно таки часто в социальных сетях запрещают те или иные ссылки и сегодня я вас научу как это все дело обходить как сделать так чтобы все ссылки работали чтобы вам шло как можно больше дохода как можно больше денег. Ну для начала давайте начнем с контакта а потом перейдем к самому интересному к ютюбу. Вот так все это дело выглядит например я скинул своему другу ссылку на katcat.net. И после этого когда он переходит он видит вот такое окно. Контакт запрещает грубо говоря переходить на такой сайт. И начинает его клеветать что там есть различные вирусы, мошеннические или фишинги в общем суть не в этом. Суть в том что на самом деле сайт нормальный но контакт запрещает такие сайты. Я не знаю какие у них на это мотивы. Возможно то что в каткете идет реклама а контакт против этого. И разрешает только рекламу свою за которую получает деньги. Что в общем можно сделать в этом случае чтобы можно было распространять ссылки каткет и вообще любые другие в соцсетях, в таких как вконтакте, фейсбук и вообще в любых других. Во первых нам нужно зарегистрировать почту на gmail.com отдельно специально новую. Я сейчас все это дело промотаю и мы пойдем дальше. После того как мы заполнили данные у нас вылазит такая табличка нажимаем на кнопочку принимаю. Все я создал почту вот ее адрес. Теперь просто нажимаю перейти к сервису Gmail. Все мы на почте теперь мы это все дело закрываем. После этого открываем второе окно и заходим на сайт blogger.com. Для тех кто не знает адрес gmail.com где нужно завести почту вот я написал. Адрес на который нам сейчас нужно будет пройти во второй вкладке blogger.com две буквы G. Итак мы зашли на сервис blogger.com он абсолютно бесплатный здесь любой человек может создать блог. Кстати вы тоже можете создать себе блог. Но об этом мы еще с вами поговорим в моей школе а также поговорим на моем youtube канале. Если конечно до нового года он наберет 10 тысяч подписчиков. Потому что подписчики идут очень медленно и я вообще задумываюсь может быть мне просто вести только школу а YouTube канал просто забросить. Ну потому что реально очень он медленно слишком растет. У меня есть и очень много других каналов, которые также нужно вести. Это серые каналы по деньгам они приносят намного больше. Поэтому, кстати, если ты хочешь, чтобы я продолжал вести свой авторский канал, то помоги мне набрать к Новому году 10 тысяч подписчиков. Просто делись моими видеороликами в соц сетях, рассказывая о моем канале, друзьям, чтобы они тоже подписывались. Итак, а мы идем дальше. Нам нужно нажать кнопку создать блог. Здесь нажимаем кнопочку ОК. Написано что мы вышли из этого аккаунта. Снова выбираем наш аккаунт, вводим пароль и нажимаем войти. Теперь нажимаем на вот этот кубик, здесь нажимаем еще и вот выбираем блогер. Теперь нажимаем создать блог. Здесь дорогие друзья смотрите можно нажать создать профиль блогер ограниченной функции или создать профиль в Google Plus. Тогда не будет ограничения ни на какие функции. Но нам для того чтобы сделать ссылку нашу рабочую достаточно и вот этого. И если вы же уже себе будете заводить блог, то тогда создайте себе профиль еще в Google+. Google+, это соцсеть как например ВКонтакте или Фейсбук, только это соцсеть Гугла и называется она Google+. Нам она сейчас вообще не нужна и также нам вообще сейчас абсолютно не нужен блог. Нам нужен блог только для того чтобы нашу сделать ссылку рабочей в социальных сетях. Поэтому мы просто нажимаем создать профиль блогер, ограниченные функции. Теперь придумываем имя, любое какое хотите, и нажимаем перейти в блогер. Теперь здесь нажимаем кнопку ⁇ Новый блок ⁇ Чтобы делать каждую ссылку, нужно отдельно под каждую ссылку делать один блок. Это все делается довольно-таки просто. Давайте я покажу, в общем, как это все работает. Нажимаем ⁇ Новый блок ⁇ Здесь смотрите, друзья, заголовок будет виден наверху в шапке на сайте. То есть мы создаем такую сайт прокладку и когда человек проходит по нашей ссылке сначала он попадает на наш бесплатный блог и потом его автоматом через несколько секунд перекидывает на тот сайт или ресурс который нам нужно. Поэтому я очень рекомендую в заголовке писать что-то например автоматический переход будет через 3 секунды. Так как автоматический переход будет действительно через 3 секунды и чтобы человек за эти 3 секунды никуда не ушел. Вот я написал автоматический переход будет через 3 секунды. Теперь мне нужно придумать любой адрес для этого сайта но чтобы он был свободен. Google нам если что подскажет. Но я напишу любой. Так как я делаю ссылку на каткет то и могу что-то с этим написать чтобы я понимал для себя в будущем что вот этот вот блог о каткете. Так видим что этот адрес занят добавляем еще сюда какую-нибудь цифру и видим что уже этот адрес блога не занят свободен. Здесь выбирайте любой шаблон я советую выбирать простой шаблон и нажимаем кнопку создать блок. Все блок наш создан теперь мы можем нажать на вот эту кнопочку посмотреть блок и вот так выглядит наш дорогие друзья сайт здесь написано автоматический переход будет через 3 секунды. Теперь нам нужно в этот сайт сделать функцию которая будет перебрасывать человека с этого сайта на тот куда нам нужно. Для этого возвращаемся назад. Здесь нажимаем шаблон и нажимаем изменить HTML. Теперь здесь на четвертой строчке надпись head ставим перед ней мышку и нажимаем пару раз Enter. Она спускается вниз и вот сюда нам нужно вставить скрипт. Скрипт я для вас оставлю вконтакте под этим видеороликом в своей группе. Вот так, дорогие друзья, выглядит скрипт. Его нужно просто скопировать и вставить. Но за место вот этих звездочек нужно вставить тот адрес на который вы хотите отправить своего гостя, своего посетителя. Но не забывайте что вот здесь стоят еще кавычки их стирать не нужно их нужно оставить. Теперь я копирую сайт CATCAT, потому что я хочу перебросить человека туда и заменяю вот за место этих звездочек вставляю свой сайт. Теперь все это копирую. Обратите внимание, что кавычки у меня остались. И вставляю это сюда. Очень важно, чтобы вы понимали, вот я вставил эту строчку. А, вот это вот значение 3, это значит сколько секунд а, будет длиться вот этот вот переброс. То есть у меня стоит 3 секунды, вы можете поставить 2, можете 10 секунд, но если учитывать то, чтобы робот, допустим, контакта вас не спалил или любой другой социальной сети, и чтобы это было не так много, то 3 секунды это самое оптимальное, а так можно поставить сколько угодно секунд в принципе. Теперь после этого мы нажимаем кнопочку «Сохранить шаблон». Обратите внимание, появилась вот эта надпись красная. На нее вообще не обращайте внимания, просто нажмите «Сохранить шаблон». Все шаблон сохранился. Теперь давайте пройдем на наш сайт и посмотрим что получилось когда мы переходим на него. Итак, я копирую и вставляю сюда адрес нашего сайта и нажимаю Enter. Грузится сначала наш блог здесь человек попадает читает автоматический переход и все и его сразу же перебросило на наш сайт CatCat и вот таким образом произошел редирект. Но дорогие друзья чтобы наша ссылка теперь выглядела еще и красиво то нам нужно ее сократить через бесплатный сервис google сокращение ссылок. Для этого просто в поиске так и наберите google сокращение ссылок. После этого заходите в первую страничку и открывается бесплатный сервис. Здесь вставляете свою ссылку уже своего сайта и нажимаете она сократилась, после этого нажимаете сюда, чтобы ее скопировать. Все, мы ее скопировали, также если вдруг вы ее потеряете, то она сохранилась вот здесь, можно ее скопировать здесь. Теперь, когда я буду вставлять ссылку ВКонтакте и переходить по ней, то будет происходить автоматический переход. Но давайте нашу короткую ссылку теперь вставим сюда и нажмем Enter, посмотрим что произойдет. Нас перебросил на наш блог и теперь нас автоматически перебросил на Catcat. Все отлично работает. Таким образом друзья вы можете создавать очень много бесплатных блогов для одной ссылки один блог. Потом вы к этому привыкнете делается все очень быстро. Для того чтобы это было все еще быстрее заведите себе какой-нибудь блокнот или я вот например использую заметки сразу скопируйте сюда свой тег и адреса на которые вы хотите настроить редирект. Вот эта функция то что переброски с блога на тот сайт куда вы уже отправляете человека называется редирект. Теперь по поводу того что нам делать. Как нам вот это все дело закрыть. Главное что вы нажали сохранить шаблон. Произошло сохранение. То что здесь есть красная надпись это абсолютно ничего не значит. Вы просто нажимаете на надпись мои блоги и нажимаете кнопочку закрыть. Все теперь здесь видите у вас появился один блок. Дальше чтобы создавать новые блоги опять нажимаете кнопку новый блок. Опять придумываете на заголовок можно тот же самый адрес какой нибудь и нажимаете создать блок ничего сложного нет. То есть блок можно создать буквально за пару секунд. И вот таким вот нехитрым образом вы сможете сделать свои ссылки все рабочими и распространять их в любой из социальных сетей. Итак друзья теперь мы будем учиться делать кнопку прямо в самом видеоролике на внешний какой-либо ресурс. Для этого вы кликаете в углу на свой значок выбирайте творческая студия. После этого заходите в графу канал статус и функции. Здесь вам нужно нажать на кнопочку подтвердить. Вы подтверждаете тем самым свой YouTube канал. Для подтверждения нужно использовать сотовый телефон. С помощью одного сотового телефона можно два канала подтвердить по получению SMS и два канала подтвердить с помощью прослушать голосовое сообщение. Я же сейчас канал не буду подтверждать, а просто зайду на свой авторский канал. Вот мой авторский канал, он уже подтвержден с помощью сотового телефона. После того, как вы подтвердили свой канал, вам нужно включить функцию внешней аннотации. Здесь будет написано выключено или включить, Нажимайте на включить и данная функция включилась. После этого заходите во вкладку дополнительно. И вот здесь мы можем привязать наш блок. Естественно, наш блок будет делать редирект на тот ресурс, на который нам нужно. Но сначала нам нужно сюда привязать наш блок. Давайте я сейчас буду делать кнопку на группу, например, свою ВКонтакте. Но для начала мне нужно создать новый блог Итак, я снова зашел на ресурс создаю новый блог нажимаю новый блок. теперь также пишу название то есть заголовок который будет видеть человек который кликнет по нашей ссылке Но я написал что сейчас будет автоматический переход через 3 секунды после этого пишу любое название смотрю свободно оно или нет в данном случае свободно и выбираю простой шаблон. Нажимаю создать блок. Теперь когда я создал блок я нажимаю шаблон. Изменить html. Функцию которую мы с вами рассматривали до этого Redirect. Мы вставляли ее перед четвертой строчкой head. Сейчас же нам пока это не нужно. Сначала нужно привязать наш блок. Давайте вернемся на наш YouTube канал. Но предварительно нам нужно скопировать адрес нашего блога нового. <coughs> Итак, вот адрес моего нового блога vk.ros.blogspot.ru. Blogspot.ru это он добавляет автоматически в общем я беру этот адрес и возвращаюсь на свой youtube канал. Теперь здесь я его вставляю и нажимаю кнопочку добавить. После этого нажимаю синюю вот эту надпись подтвердите. Здесь выбираем альтернативные способы и выбираем тег html. После этого копируем вот этот вот тег. У каждого он дорогие друзья будет свой. Теперь дорогие друзья я вернулся в наш блог и я его буду вот этот код вставлять не перед четвертой строкой когда мы вставляли редирект а мы будем его вставлять перед 661 вот этой строкой. Для этого мы опускаем ее и вставляем сюда. После этого нажимаем сохранить шаблон Возвращаемся на наш YouTube канал и нажимаем кнопку подтвердить. Все, мы видим, что наш блог подтвержден. Теперь возвращаемся на наш YouTube канал. Теперь нам осталось сделать две вещи. Во-первых, сделать саму кнопку видеоролики. И во-вторых, сделать редирект, который мы делали уже с вами до этого. Так, я беру ссылку на свою группу. Вставил ее в наш скрипт. Копирую скрипт и возвращаясь на блок. Теперь здесь мне нужно вставить наш скрипт туда же и после этого нужно нажать сохранить шаблон. Теперь давайте проверим переходит ли когда мы будем вводить наш блок. Для этого просто копируем, открываем новую вкладку, вставляем и заходим смотрим. Все автоматический переход сразу делается, теперь закрываем это. Мы значит привязали наш блог, переход redirect уже делается осталось теперь создать саму кнопку, копируем адрес нашего блога. Возвращаемся на наш YouTube канал, здесь заходим в менеджер видео Выбираем тот видеоролик где вы хотите создать кнопку. После этого заходим в конечные заставки и аннотации. Здесь выбираем аннотации. После этого выбирайте то время где вы хотите поставить кнопку либо можете поставить допустим на весь видеоролик. Ну например давайте я кнопку поставлю на пятой минуте. Создам кнопку и пускай это будет примечание. Теперь здесь пишу, написал, что моя группа ВКонтакте здесь. Нужно, видите, не вместилось все выражение, нужно сделать рамку побольше, растянуть. После этого могу шрифт побольше сделать. Шрифт пускай остается белым, а рамка, чтобы она была заметна, пускай, допустим, будет фиолетовой. Вот так вот можно сделать. Теперь все это дело поставлю вот сюда и напишу. Вот так вот. Также увеличу шрифт и увеличу чтобы все это дело вмещалось в саму табличку. Ну например можно сделать вот так. Вы же можете делать как вы хотите. Любой цвет, любой размер смотрите сами пробуйте. Так также здесь можно растянуть, можно допустим сделать на весь видеоролик, да, а, но мне это не нужно, пускай допустим будет в течение там двух с половиной минут, да, то есть с 5 до семи с половиной минут. После этого мы нажимаем ссылка, здесь также можно указать время, то есть можете допустим здесь поменять и соответственно она сама изменится, то есть видите я уменьшил время и она уменьшилась. После этого нажимаете ссылка и здесь выбирайте связанный веб-сайт. Дорогие друзья, прежде чем здесь выбрать связанный веб-сайт, наверху у вас подсветь, э, будет такая надпись э, на синей строчке. Включить функцию внешних веб-сайтов. Вы нажимаете кнопку включить потом появится табличка такая угрожающая типа мол вас забанят или еще что-то там. Вы нажимаете просто кнопочку согласен ничего бояться не нужно. Вы веб сайт свой уже связали вы никакие правила не нарушаете. Мы выбираем связанный веб сайт и после этого мы вставляем ссылку на наш блог. Все дорогие друзья теперь важно нажать сохранить и применить изменения. Теперь давайте посмотрим что в этом видеоролике происходит. Открыл видеоролик, ждем сейчас он у нас подгрузится. Звук я сейчас отключу. Так, теперь ждем здесь реклама. Я включил всплывающую кнопку на пятой минуте. Ждем смотрим, так вот всплыла у нас кнопка. Теперь давайте я нажму на нее и смотрим что у нас открывается. У нас открывается блок он прогружается. Он у нас в течение 3 секунд и потом у нас автоматически идет переброс на нашу группу ВКонтакте. Вот таким вот дорогие друзья образом можно сделать ссылку на любой ресурс или на любой товар например EPN AliExpress прямо внутри видеоролика. И важно какой у вас канал серый авторский или Дарвейный когда вы делаете кнопку видеоролики это повышает вашу конверсию. Делитесь видеороликом этим с друзьями обязательно поставьте на этом видеоролике лайки. Сейчас пока этот видеоролик находится в ограниченном доступе он доступен только тем кто есть в группе ВКонтакте. Но потом со временем я его поставлю в открытый доступ. А пока вы можете просто перейти на него в YouTube. Как это сделать? Давайте покажу. Вы открываете видеоролик и когда видеоролик открылся вот здесь есть кнопочка YouTube Нажимайте на нее и вы перейдете на этот ролик именно в YouTube. После этого обязательно не забывайте поставить вот здесь лайк like, это там где большой палец вверх и обязательно поделитесь этим видеороликом со своими друзьями в соц сетях. Для этого просто нажмите кнопочку поделиться.